Тренинг с отягощениями в любом возрасте принесет пользу вашему здоровью. Увеличение мышечной массы. После 35 лет нетренированный индивидуум теряет от 150 до 200 грамм мышц ежегодно. Одновременно растет жировая прослойка. Широкомасштабное обследование 1132 мужчин и женщин разного возраста. Впервые взявшийся за тренинг показало, что первые два месяца тренинга все без исключения – Прибавили 1,5 кг мышечной массы. Еще один опыт показал увеличение мышечной массы под действием тренинга на 11% у 90-летних пациентов дома для престарелых. С возрастом кровяное давление растет. Научные исследования показали, что тренировки с тяжестями снижают систолическое и диастолическое давление крови на 3-4%. Соответственно, казалось бы, мало Однако, даже этого достаточно, чтобы снизить на 40% риск сердечных приступов и на 56% инфаркта. Улучшение пищеварения. Скорость продвижения пищевых масс по желудочно-кишечному тракту с возрастом замедляется. Это приводит к раку кишечника, геморрою и другим заболеваниям. Ученые установили, что уже через 3 месяца занятий бодибилдингом скорость продвижения пищи возрастает на 56%. Упрощение костей. С возрастом костная система теряет кальций, кости становятся более хрупкими. Исследования показали, что через 4 месяца тренинга с отягощениями содержание кальция в костях у мужчин повысилось в среднем на 3,8%. Бодибилдинг также повышает усвоение кальция в женском организме. Повышение темпов обмена веществ. Обмен с возрастом замедляется, в итоге образуются лишние калории, которые превращаются в подкожный жир. Полуторачасовая тренировка повышает обмен веществ на 10%. Ускоренный темп обмена организм сохраняет еще в течение 15 часов после завершения последнего упражнения. Сокращение риска коронарной болезни. Коронарная болезнь вызывается уменьшением просвета артерий, ведущих к сердцу. Такое снижение объясняется налипанием холестериновых бляшек на внутренние стенки артерий. Специальные исследования показали, что через 4 месяца тренинга уровень так называемого хорошего холестерина вырос на 13%, а плохого упал на 5%. Важным фактором риска при коронарной болезни является возрастное снижение чувствительности клеток к инсулину. Уже после третьего месяца тренировок этот показатель повысился на 20%. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!